Лейтенант Баргаев, ваши документы? А, да, конечно. Подождите, я ж пешком. А вы превышаете уровень дозволенной красоты? Чего? Не прокатило, да? Ну ладно, едина. Руслан, ну спроси. Да, Карин, не буду я спрашивать. Руслан, ты мне друг или нет? Ну спроси для меня. Бро, у меня тут такой вопрос. Ты большая письма. Что? Карин, да не буду я спрашивать. Детей сама, блядь, спроси. Нет. Это, блядь, вообще не было. Я, блядь, просто, просто получается, блядь. Это не было, блядь, вообще за таро. Вообще, вообще, вот, вообще, дружить. Сейчас, короче, надо Наде позвонить, Вере позвонить и Наташе позвонить. желательно у бассейна и с фруктами. Карин, они же в Москве, ты в Турции. Зачем им звонить? Вот именно, Женя. Они в Москве, а я в Турции. Не задавай тупых вопросов. И давай, ты да помоги мне фей фейстайм на, -на, -на, -на, на Есть мужчины нежные и ласковые, как белые плюшевые мишки. Есть мужчины грозные и мужественные, как бурые медведи. А есть мужчины... Я не знаю! В общем, я хочу сделать серьезное заявление. Я все сказала. Короче, я очень долго думала и поняла, почему я выбрала именно этот цвет. Бабуля, я с вами. Мы в тренде, как говорится. Руслан, знакомься, это Саша. И? Ну ты же вчера говорил про втроем. Э! Во-первых, я имел в виду совсем другое, а во-вторых, Джонни! Я уже позвал. А мы точно в ресторан едем? Да, да, в ресторан. А почему руки связаны? А, -а, -а я, кстати, суши больше люблю, если что. Во-первых, я имел вообще совсем другое. Да, ты что, а... ты имел это? Во-первых, я имел совсем... Во-первых, я имел совсем меду дурузу. Кариныч, мы же дружим, да? Да. Общаемся, да? Ну да. А какого хера ты мне в Инстаграме с 2019 года не отвечаешь? Это нормально? Вызук, я газу Вы снова на моем канале Накова Смотрим, Карину. Не сильно надевался. Маленькая, ты моды ищешь. Я кажется, она агрессивная. Да. Карин, потом вместе поплаваем, поныряем с головой. Ага, сейчас. У меня ресницы и волосы. Ну вот, желание нормально отдохнуть взяло вверх. А то ресницы, волосы не могу нырять. Женя, ты идиот! Ты зачем мое кольцо выкинул? И смотрите. Да, муд видео, да? Товарищ капитан. Товарищ лейтенант. А где ваш жезл? Свайпайте жезлом наверх <свайп> и смотрите. Хорошо, <Рожаю>, лейтенант Баргаев. <свайп> Баргаев, как приятно встретить одноклассника. Как приятно встретить суку, который не давать тебя на выпускном. Че, будем тебя травой? <свайп> Лишать водительский прав. Мы, может, договоримся? Нет, уже не договоримся. Выходи. <свайп> <свайп> а это что за красотка у нас тут поет? Ничего себе. <свайп> Пишем? Здрава лейтенант Баргаев, что-нибудь запрещенное везем? Багажечка откройте. Это что? Не готовит, не стирает, не убирает, да еще и мозгу уносит. Счастливого пути. У него ничего, у него ничего, у меня не было. Я не обраду, У меня руки локтые все. Я расскажу вам один маленький момент. Угадайте, за что у него удалили Инстаграм совсем недавно. Он пересылал друзьям, короче, видос. Валерий Скотт, я тебе сделала. На первом месте <смех> Я хочу вам сказать огромное спасибо Вы моя самая большая поддержка Я никогда не забуду, кто я И я всегда буду рядом с вами Спасибо вам Поддержи лайком Кто хочет видео, в комментариях Всего хорошего Офигенный видос, очень крутой Нереально крутой, очень смешной